Представляю ваше внимание робота Scalper Pro. Это действительно скальперский робот. И далее подробно я расскажу, как он устроен, какой принцип работы и как его использовать. Данный робот подойдет для тех, кто действительно хочет использовать и работать скальперским роботом. Робот при определенных настройках может совершать огромное количество сделок в течение дня. И он подойдет для тех, кто хочет драйва, кто хочет совершать много сделок на биржевом рынке. Робот имеет огромное количество различных гибких настроек для торговли и может настраивать ее на различные площадки, как срочный рынок Форс, так и московскую биржу, может торговать ее на акциях и облигациях и может торговать даже на бирже Санкт-Петербург, бирже которая набирает популярность в последнее время. Текущий алгоритм робота позволяет торговать и анализировать биржевой стакан, работать со стабами и профитами. Есть возможность ограничения торговых периодов и ограничения сигналов, которые будет получать робот. Есть возможность работать с усреднением, что часто применяется при скальперской торговле. Есть возможность использования фильтров и торговать только в направлении тренда. Робот скальпер Pro имеет встроенный риск менеджер. Он позволяет контролировать убытки на день, ограничить количество убытков за день и имеет возможность остановить робота как до конца дня, так и после серии убытков на определенное время. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим несколько примеров настроек и работы данного робота в терминале Quick. Перед вами запущенный вариант боевого робота, который работает в терминале Quick. Мы можем посмотреть, что сделок данный робот совершает очень много, но все, конечно, зависит от ваших настроек. И при этом самое главное, что статистика робота должна быть такая, что много сделок и много должно быть прибыльных сделок. Да, когда-то будут срабатывать стопы и профиты, но количество этого, этих срабатываний должно быть небольшим, чтобы стратегия работала. Можем посмотреть на статистику робота, что сделано 29 сделок, и всего лишь 2 из них оказались убыточными. При этом профит берется небольшой, размер профита всего лишь в данном случае 5 пунктов. Но это тоже должно варьироваться и зависит от вашей комиссии, которую вы уплачиваете бирже и брокеру. Перед вами пример еще одной настройки. Настроено в данном случае все на фьючерс на Сбербанк. Здесь достаточно уникальный представлен случай. Такое бывает не часто. Но иногда случается, что совершено 44 сделки, и при, этих убы... при этом убыточных сделок всего лишь 2. Это большая удача, но иногда рынок посылает нам такой подарок, и который можно использовать. Здесь настроено совершенно на небольшой торговый депозит. Здесь три всего контракта на Сбербанк. Идет усреднение по одному контракту, и поэтому достаточно вполне 15-20 тысяч, чтобы реализовать вот подобную настройку. При этом обратите внимание, здесь идет торговля без стопов и профитов, а контроль торговли идет при помощи риск-менеджера. Теперь давайте еще поподробнее рассмотрим, какие же можно делать настройки у данного робота. Все настройки можно изменять и применять онлайн, то есть не останавливая робота. Как я уже говорил, робот имеет возможность настройки на различные торговые площадки. Подробно все это описано в видеоинструкциях. Робот имеет ограничения. По периодам, в которые он имеет возможность работать, и также ограничения по сигналам, который поступает от робота. Сигналы, которые он будет игнорировать в определенные моменты, а в какие-то моменты будет принимать. Робот имеет очень интересную настройку и возможность усреднения. Вы сами задаете максимальный лот, который вы будете торговать. Задаете лот, которым робот будет постепенно усредняться. Как усредняться, с какой скоростью, все задается в основных параметрах торговли. Также есть возможность использования фильтра то есть торговать только в направлении тренда. Вы можете использовать всегда торговлю по биржевому стакану, а также можете работать при входе в позицию с использованием стопа и профита. Также есть возможность настройки абсолютно без стопов, только используя профиты и сигналы на вход. Также робот имеет свой встроенный риск менеджер, что позволяет ограничить убытки на день. Вы можете включить риск менеджер, задать серию убытков, задать максимальное количество убыточных сделок за день и ограничить убыток в день. При этом есть возможность задать роботу остановку после серии убытков или после убыточной сделки. Написан робот на языке Lua. Этот язык встроенный в терминал Quick и он позволяет добиться максимальной скорости и надежности работы робота. Робот позволяет настроиться на тот депозит, которым вы на текущий момент располагаете. И начать торговлю можно уже от достаточно небольших депозитов, если вы используете недорогие инструменты, например, срочного рынка. Подробная видеоинструкция входит в комплект. Также вы получаете бесплатную техподдержку, если вдруг у вас возникнут какие-то сложности при настройке данного торгового робота. Спасибо всем за внимание, более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте, перейдя по ссылке, которую видите ниже.